Всем привет! Меня зовут Маша Солодар, мне 26 лет, недавно исполнилось, у меня несколько компаний, очень разных. Основная моя деятельность, это, конечно, автоматизированные воронки продаж. Еще один мой большой бизнес, по которому меня знают в Инстаграме, это обучение, сертификация удаленных сотрудников, всему очень копирайтеров, интернет-маркетологов, СММ-специалистов, мастеров создания оборонных продаж, интернет-профессии, которая позволяет много зарабатывать, там 150 тысяч плюс. Кроме того, мы вообще предоставляем любые маркетинговые услуги. У нас есть софт, есть программное обеспечение по автоматизации маркетинга. Что есть за софт? Автоворонка.ком. Помимо того, что мы еще занимаемся продюсированием, мы продвигаем какие-то бизнесы, входим в доли. Проект из бизнес-молодости тоже все знают, что я этим занимаюсь. Есть еще а, даже такой проект, как, например, privatebox.ru. Это а, коробочки с сексуальными игрушками по подписке. А вот со звездами ты работаешь. Можешь тоже об этом рассказать? Из последнего такого большого, то, что нашумело, это была, конечно, Оксана Самойлова. Мы с ней сделали несколько проектов а, и по разным направлениям ее бизнеса. Мы вот сделали вебинар два дня назад. Сделали продажи на 40 миллионов. Мы сотрудничали с очень многими. Мила Левчук, вот Сейчас Алена, Шишкова, ну, то есть девушки, которые меня вдохновляют. Какие каналы ты используешь по лидогенерации? То есть за счет чего ты им делаешь продажи? А им не нужна лидогенерация. У них всех свои инстаграмы такие, что они в трафик не должны вкладываться. Mm -hmm. Ты просто делаешь хороший конвертер, который сам по себе, по себестоимости не такой дорогой. И учишься прорабатывать эту аудиторию. Просто я, ну, свой инстаграм там маленький на 200 тысяч подписчиков научилась как-то конвертить там несколько миллионов рублей с маленькой аудитории выжимаете деньги которые обычно звезды с инстаграма с большим трудом зарабатывать с нескольких миллионов подписчиков это облетело всех и все говорят вот смотри она может делать так-то и так-то и так-то как я поняла вот facebook и таргет в Фейсбуке, он немножечко ухудшается по монетизации. И вот СММ в таком как бы, понимании, да, то есть когда там полезный контент, красивые фоточки, офферы, вот это вот все это набирает наоборот обороты, а это, мне кажется, более сложные инструменты, которые предприниматели ну, вообще не понимают, там другие какие-то правила. Можешь рассказать, вот как с нуля до 50 тысяч подписчиков дойти и как это монетизировать? И как, к примеру, с 50 там масштабироваться до миллиона? Последние несколько лет я проработала с кучей инфобизнеса с кучей там, продажи франшиз, медицинских товаров, косметики, ну разных-разных нишах. Я поняла, что выигрывает тот, у кого есть база. А продукт может уйти, продукт может скопировать. Если у тебя есть база людей, которые тебе доверяют, ты не играешься больше в эти игры, конкуренции за ставки, которые забирают очень много маржи у тебя. Тебе не нужно людям так долго продавать, не нужно такой большой цикл продажи. База сегодня это богатство. Последние несколько лет я каждый раз только убеждаю, что платный трафик — это только костыли для того, чтобы бизнес поднялся для стартапа. Но уже через несколько месяцев после запуска бизнес должен начинать... Строить отношения с клиентом и нарабатывать для себя клиентскую базу. Нужно отдавать людям полезные в той сфере, в которой ты хочешь продать продукт. Эта мысль, я думаю, всем очевидна. То есть, если ты продаешь бухгалтерские услуги, не надо постить своих завтраков, ты не соберешь эту аудиторию. А следующий этап, он очень важный. У Кати Усманова прочитала очень крутую мысль о том, что если ты... Контентный блогер, то есть ты пишешь текст, там, в России не так много пользователей, не так много людей, ты наберешь 200 тысяч, и ты в этот потолок упрешься. Я это прочувствовала на своем опыте, потому что нужно давать нечто больше. большее. Ну, она там дальше рассказывает, какие там должны быть фотки, какого рода контент, интертеймент, нужно там людей как-то в личную жизнь пускать. Но это уже больше 200. Если говорить до 200, то здесь первые. Там первые 10, 20, 30, даже 50 тысяч человек можно получить на хорошем контенте. А дальше, чтобы расти, нужно делать нечто больше. Во-первых, коллаборации с блогерами. Это сегодня уже не просто посты. Это что-то большее. То есть может быть какая-то история, совместный сторис, встреча, розыгрыш, конкурс, марафон, СПС. Там. Ты что-то проводишь, и частичку этой аудитории из блогера выжимаешь. Сколько в среднем процентов можно выжить на аудиторию, которого у блогера? Вопрос таков, что Продукты. кому да, кому этот продукт интересен, во вторую очередь как сделана шапка, описание и первое, на что вообще люди смотрят это как выглядит картинка то есть первое, что они заходят, они видят аватарку фотки, поэтому там всегда должна быть красивая лента, выровненная по цвету, цветокоррекция какие-то крупники, то, что выходит в ленту пост, например, у Хан, у азии стоит там с живой фоткой, а не живой, я не вижу смысла, делать там 150 тысяч рублей. Вот. У хорошего блогера, у которого есть смысл делать, он стоит 300 и больше. Чтобы хорошо продвигаться в Инстаграме, нужно такой покупать каждую неделю и еще 3-4 маленьких. То mm -hmm. есть, То есть коллаборационный больше. план получается 4 крупных, у кого больше 500 тысяч подписчиков. Это очень зависит от бизнеса, потому что если если ты продаешь бухгалтерские услуги, ты уверена, что это тебе надо? Есть куча блогеров, кто собирает предпринимателей. Например, ну тогда, если вы продаете бухгалтерскую услугу, где я бы шла от Кать, Уколовой ко мне, вряд ли мы, конечно, разместим рекламу. Рекламу я, конечно, против размещать. Ну, мне кажется, это портит контент конечно. Но в нашей теме, потому что мы сами умеем монетизировать свой трафик. Нам не нужно рекламировать кого-то, чтобы. С другой заработать. стороны, есть такое понятие, как реклама. А есть такое понятие очень хочу быть своим подписчикам полезным. Например, есть там салон красоты, в котором я плачу деньги, но я каждый раз делаю им рекламу, и туда приходит куча людей. Рекламу от души, мне кажется, для аудитории делать хорошо. За первых 100 тысяч подписчиков я очень концентрировалась бизнес, маркетинг, воронки, но потом я интервьюировала аудиторию. Оказалось, что им очень интересно знать, какие процедуры я делаю для волос, какой марки я одеваю платье, что я кушаю, какие упражнения я делаю в спортзале. Когда я начала рассказывать, что-то ну, вообще девичье, личное выросли продажи бизнеса. А потом я поняла, что люди сейчас не смотрят сериалы, они смотрят социальные сети. И когда ты показываешь им себя не просто упаковку бизнесовую, а показываешь свою личность, они а, проникают это было, у них появляется больше доверия и они покупают продукты. И для меня это на грани фантастики. У меня хорошо получается писать, и я могу это превратить в свой актив. Правило делать то, что любишь, и это как бы вылезет для тебя в самые большие деньги. Поняла, что Instagram это отображение моей личности, а уже бизнес ищет что классного этим людям продать. Если для вас по-другому, вы человек продукте и вы делаете этот инстаграм из-под палки, чтобы делать хорошие продажи, то наверняка нет смысла наращиваться до сотен тысяч подписчиков, вам несколько десятков тысяч на всю жизнь хватит. Скажи, пожалуйста, какая нужна команда, чтобы вести инстаграм? Как ты это видишь, когда вот это как у тебя, когда у тебя продукт из инстаграма рождается и когда наоборот есть бизнес, под который инстаграм выращивается как канал продаж? Да, это два очень разных пути. Если ты хочешь стать легендарным блогером, у которого куча подписчиков, ни один сотрудник для тебя это не сделать. А блог это харизма. Но это то же самое, как актер, как певец. Блогер это талант. И это умение передать свою харизму через социальную сеть. И это единицы людей могут. Поэтому, если вы хотите реально собирать большой блог на много людей, вы не думайте, что вы любого копирайтера сможете нанимать и менять, и у вас это будет получаться. Харизм в этом не будет, люди не будут подписывать другой вопрос, что если вы понимаете, что ваш инстаграм для бизнеса, будьте готовы, что у вас будет 10 тысяч подписчиков, но вы с ними будете выжимать столько, сколько миллионник, возможно не зарабатывают у себя. Тогда это могут работать сотрудники, могут работать упаковщики. Какая примерно структура то есть, должна быть? Достаточно на самом деле одного человека. Кто может себе обрабатывать фотографии одну в день или там, пять недель, не чаще, если это бизнес-аккаунт. Там не нужно слишком много контента. Кто будет писать себе текст, желательно ты надиктуешь, а он это транскрибирует и напишет. Этот же человек, он может спокойно э, делать коллаборации, взаимодействие с блогерами и с другими людьми. Как выйти в топ? Первое – это яркая фотка. Если мы там, стопудово сравним фотографии в купальнике, у него будет там больше просмотров чем какая-то вроде бы похожая там, но одетая. Ну или вот свадьба, свадьба всем интересна. Если вот взять фотографии классных блогеров, у них все фотографии э, броски, интересны Я знаю, что действительно эти люди отбирают фотографии, они их супер продумывают, супер обрабатывают. И про каждого блогера могу сказать, ну, что это прям много-много работы. Еще такой вопрос. Думаю, всем тоже интересно. Сколько ты в месяц зарабатываешь? Например, сейчас я поступаю в МБА, там это 12 миллионов, а потом я, ну, квартиры время от времени покупаю. Сейчас я взяла апартаменты в Москве-сити. Ну и на себя как бы в месяц вот то, что трачу. 4-5 миллионов. А на что? Во-первых, на себя как на девушку. Это салоны красоты, одежда, шмотки. Мне нравятся там сумочки Биркин, Шанели, Диоры. А у меня их не один десяток, и они там стоят, знаю 500 тысяч, миллион, 2 миллиона. Шубы мне очень нравятся, бриллианты. Плюс я помогаю родственникам. Я горжусь тем, что ты смогла близким покупать недвижимость, или что у меня там мама путешествует, что она летает бизнес классом что у нее тоже сумочка Биркин за 2 миллиона. Друзья, мы решили сделать подарок для вас. Попросила Маш, чтобы она тоже вам что-то подарила. И, возможно, вы стали тоже зарабатывать 5 миллионов через какое-то время. Фактически всем важна продуктовая линейка продуктов, которые можно продавать через социальные сети или по которой строить воронку, с которой работать отделу продаж. Поэтому у нас продается такой курс, мы вам его подарим просто так. Все, кто подпишется на Машу и в директ ей напишут шифр продаж, вы все получите такой подарок, то есть бесплатный курс по разработке продуктовой линейки.